Приветствую всех из Финляндии. Сегодня будем продолжать разговор о конкуренции. Мне очень понравилось, вы написали много комментариев, и в комментариях затрагиваете вот именно темы под разными углами. Это очень интересно и наводит на много-много мыслей разных. И то есть идея, я согласен, да, что очень сложно. И опять же, я всегда говорю, что мы находимся, строители, в сфере услуг. Вот все отрасли, любые, где есть сфера услуг то очень много влияет именно на человеческие факторы то есть вот сам сами по себе человеческие качества самого человека исполнителя то есть может быть по разному совершенно то есть 10 человек вы возьмете 10 будут делать и получится вот ну грубо говоря это по сути 10 разных услуг потому что будут комплексы некоторые зачастую есть так, что ну, все мы с какими-то грешками и так далее. Минимальные какие-то недочетики есть у всех. То есть нет идеального ничего. Ради интереса, кто не знает. И, и там, поверьте, вот сходите в магазин, будете по магазину гулять, посмотрите на любой уры. На нем уже написано, он новый продается, уже написано, у него допуск. То есть это измерительный инструмент. Поэтому без всякого фанатизма, что там должно быть все идеально. То есть изначальный измерительный инструмент не идеальный. А плюс еще добавить человеческий фактор. Ну, и на все работы на самом деле есть допуски. Просто есть какая-то в России ненормальная вот эта вот гонка за кинуть монетку там, чтобы она летела. Для этого я считаю так. Должно быть, заказчик должен честно признаться, сказать сразу. Я хочу вот такого качества. Сколько это будет стоить? Сколько ты возьмешь за это качество? Если специалист называет цену, он знает условия, знает принципы приемки, и он соглашается на это, назвав цену, то я считаю, все. Назвался груздем, полезает в корзину. То есть должен выполнять. Если ты не выполнил, то как бы извини, сам дурак. Нефиг было соглашаться на такое. А если как бы согласился, то будь любезен предоставить, и поэтому я считаю, это будет обоснованно. Но я также не понимаю людей, которые бегают, сколько стоит квадратный метр, сколько стоит квадратный метр, везде там пробегали, нашли самую дешевую вариацию, да, самую низкую цену. И потом начинается, встает и вот, а я вот там вот это увидел, у этого нужно делать так-то, блин, а я увидел вот так-то. Если ты так, блин, дофига увидел, то возьми и сделай. Я всем говорю так, поэтому зачастую хороший специалист с именем, с именем уже, э, уверенный в себе, с инструментами, со знаниями, с опытом. Как правило, хорошие специалисты, они выбирают заказчиков. То есть, если я вижу, что э, просто по качествам людей видно, общаешься и ты понимаешь, что, что тебя ждет примерно, приблизительно. Есть такое, что ну, бывает, конечно, не угадал, не получилось. Ну а так бывает, что если ты видишь, что будет проблема, ну есть просто люди сложные. Сложные. Вот если ты хочешь эти сложности, то пожалуйста. Если не хочешь, то и не надо. Потому что 7 дней, там, 7 пятниц на неделе, это капец какой-то. Это будет чудеса, в общем. Когда люди не могут договориться там муж с женой, это тоже... То есть очень много факторов специалисты, они отчасти уже тоже становятся и психологами, и разделяют, с кем стоит связываться, а с кем не стоит, вот, за какую работу браться. От многих отказываемся, это действительно так. Но вот если подойти, скажем так, как все-таки решить проблему и максимально ее приблизить к реальности услугу, ну как более стандартизировать. На 100% невозможно стандартизировать. Но все же есть многие много, скажем, узкоспециализированных работ. А это касается, ну скажем, если в плиточном, да, они достаточно узкая работа плиточная, то гидроизоляция. Потому что все, что будет касаться самого по себе человеческого фактора, качества, что один человек может сделать так, а другой так, потому что это будет связано с эстетикой. Да, у каждого человека свое представление, скажем, свои видения для этого. Для одного он там запилил плентуса или галтели, или наличники, считает вообще шикарно. А кто-то будет чирикаться там, нет, это вот так плохо, допустим. У него своя, своя, свой критерий оценки, скажем. Я вот люблю так, я любил всегда. Сделал что-то, отошел и посмотрел. Мне нравится я, вот готов за это заплатить или нет. Вот и все. И на этом как бы заканчивается. Если я вижу, что мне это не нравится, мне это вот. Я нифига бы вот не заплатил за такое. Я беру и переделываю. Вот и все. То есть, здесь такое себе все, что касаемо красоты, то вот как раз таки по плитке это гидроизоляция. Гидроизоляцию я считаю, что это хорошо, когда есть сертификация по гидроизоляции. По крайней мере. Человек уже, во-первых, это платная услуга, чтобы получить эти корочки. Эти корочки выдаются у нас на 5 лет. Раньше стоили они 600 евро. Я не знаю, сейчас, может быть, что-то поменялось. Я не отслеживаю эту информацию. 600 евро 5 лет. Некоторые конторы платят э, там, за своих работников. Либо работники сами, допустим, проходят курсы, и уже ему тогда легче устроиться на работу. Где-то требуется... там. Плиточники. О, у меня есть еще и сертификат, допустим. Ну, хорошо, отлично, вообще у тебя будет больше преимуществ, нежели у человека без сертификата. Вот и все. Когда человек проходит курсы по гидроизоляции, там рассказывают, на какие основания, какие там влажности и всякую фигню. В общем, там рассказывают, ту, которую обычный человек может и не знать, потому что... Что, вот возьмут гидроизоляция, вроде как, ну кисточкой помазали для цвета, есть и есть, все, вроде как нормально А там говорится о том, что какая должна быть толщина для пола, для стены, как углы, ленты, фигненты, все, как, как это все делать, как это должно быть, как это правильно Какие есть проблемы, если сделаешь так, то будет проблема такая, если сделаешь так, то будет проблема такая То есть человек, ему, скажем так, рассказывают правила игры и вот там дальше уже следует, как он будет по этим правилам играть. То есть, если он, пройдя курсы, имея карточку, во-первых, это нелогично, если человек заплатил деньги собственные, дай какую-то фигню будет делать. Это будет ну капец. Либо заказчик. Да ой, слушай, сделай мне подешевле. Не, не надо. Да зачем нам там двадцатилитровое ведро, блин? Давай я тебе там литр куплю, а вот праймера, он же тоже, а на нем написано, допустим. Ну, Тормозит воду. И ему человек говорит, что ну слушай, ну тогда делай сам. Вот и все. И если вот такое будет происходить, то как раз таки вот узкая специфика, она чем хороша? Специалисты, которые делают, работают в узкой специфике, они конкурируют нормально. И как раз таки один делает гидроизоляцию, и второй делает гидроизоляцию. И тот, который не делает гидроизоляцию, он вообще к конкуренции никакого отношения не имеет. Он просто, грубо говоря, это вот о чем я говорил. да? Даже кто-то на меня обиделся, что вот сутки через трое что-то там делают. Да, ну я же говорю о том, что люди зачастую не со зла. Они просто не знают. Для них это не является основой, основанием. Работа не основная. У него есть своя работа, и просто вот эти вот три дня, сутки через трое, день отоспался, и два дня, что делать, блин? Пойду-ка я еще себе найду чего-нибудь, да, вот возьму и буду делать ванны, и он может делать, хорошо делать, да просто его знания, ну, они ограничены, вот и все. А здесь получается, если человек имеет сертификат, имеет карточку, и он начинает, допустим, сделает, ну, заказчик, грубо говоря, спросил, у тебя есть? Да, есть, показал, все, она действующая, рабочая, и выясняется так, что он что-то сэкономил. Заказчик ему никаких там не делал ограничений, да, а он сам решил что-то сэкономить, то тогда уже, соответственно, ну тут взыскания какие-то нужно брать и так далее, лишать карточек. Ну это будет глупо на самом деле. Кто пойдет в такую фигню заниматься? То есть заведомая ложь, там я не знаю, как, как это будет, какая ответственность, там административная, уголовная или что? Человек, который изначально обманул тебя. Все-таки, когда специалист имеет карточку по гидроизоляции, он проходил курсы, он знает, как что должно быть. Он никогда не пойдет, по большому счету, на поводу у заказчика, потому что помните всегда, вот, специалисты, заказчик, любой заказчик, неважно, что он просит, неважно, как он просит. Он будет говорить, если это идет в разрез с вашим пониманием и представлением как это должно быть. Я имею в виду, что если должна быть гидроизоляция, вы об этом знаете, то есть меня вот хоть, блин, я не знаю, хоть двойную цену называйте, она должна быть, и все. Должна быть такой толщины, там, по таким принципам. И для меня как-то по-другому это не работает. Если ты не хочешь гидроизоляцию, ну и тогда иди ищи того, кто тебе сделает без гидроизоляции. Найдутся такие. А потом будет плакаться. Но ну, по крайней мере, когда у него что-то произойдет, ну, там, протечка или еще что-то, в итоге там либо кафель отскочил, либо там соседа затопил. А как ты затопил, если бы у тебя была гидроизоляция? Хорошая. Ну, и трап в полу для слива. То есть никак не затопил бы, да? А тут затопил и все. И вот все, кто будут приходить к нему, то есть это, помните, все те, кому вы делаете, да, их круг общения. Он будет в курсе, кто делал. И вот если вы сделаете, да, вот скажем так, заказчик ни один не скажет, что... У меня были такие случаи много. Сереж, да мне не надо тут как бы делать так, сделай мне вот так, попроще, подешевле. Я говорю, нет, я не буду делать. Ну, а почему ты не будешь делать? Да потому что ты потом, кто к тебе придет и спросит, а кто это делал? Ты не будешь говорить, что... Это ты попросил специально, так, чтобы вот, по твоей просьбе так сделано. Ты скажешь, это делал Сережа Филиппов. Они будут говорить, блин, да он там тот еще, хрен, блин, налепил тут Горбатова. Да? То есть это будет гарантированно, сто процентов, такой вариант. И заказчик промолчит, потому что признаться, что это он, редиска, он не сделает такого никогда. И поэтому вашу работу будут всегда оценивать вот именно те люди, которые приходят к этому человеку. И когда вы работаете на определенной ступени, ну это, скажем так, есть же вот, ну, разные, скажем, классы, ну, разные уровни населения. Там есть вот, кто делает ремонты для пенсионеров. И они делают, потому что там ну, бюджет не тот и так далее. Там все попроще, там нет никаких там. Вот, с микроскопом и ногтем блин, за шов обоев колопать. Ой, я тут шовчик вижу, блин, мик... через микроскоп. Такого там нет. По... Соответственно, там все попроще и так далее, да. но они находятся на своей нише. И то есть, соответственно, приходят к ним бабушки, соседки и так далее. А кто тебе делал? Ой, да я тоже хочу обои поклеить. И будут передавать. Если там средний класс, то средний класс со своим окружением передает своему окружению. Если это уже там сильные мира сего или еще что-то, кто-то состоятельные люди, и вы попали туда, то там тяжелее всего удержаться и вообще капец, и не так все там как бы легко и просто. Но они, соответственно, то же самое приходят в гости их окружение, и они зачастую спрашивают: "О, здорово, а кто тебе делал?" Да и ну, тот-то, тот-то делал. А дорого берет. Ну, да, берет нормально так. Ну, по крайней мере, допустим, может сказать, человек не неконфликтный, спокойно все, нормально. Как договорились, так и сделали. Я остался доволен. Допустим, ну, человек, вот, я, допустим, собираюсь себе что-то сделать, обновление, там, надо уже поменять, там, супруга просит, допустим. Дай-ка телефончик. Вот. И, и вот так вот это все передается. Но если тот же, Человек, который хочет себе что-то сделать, да, у него супруга попросила, он приходит и видит косяки, которые заказчик зачастую даже попросил сделать подешевле, потому что, а, допустим, тот человек уже ну, что-то знает в ремонтах. И говорит, а кто тебе так тут нафигачил? Ну, вот тогда ваше имя как бы получает негативную рекламу. Вот. Поэтому имя свое марку нужно держать. То есть если вот.. Я считаю, что вообще на самом деле достаточно хорошо, когда люди принципиальны. Вот если должно быть так, а тебе кто-то говорит, блин, да нафиг, давай подешевле. Если человек говорит, что ну и все, до свидания, уходит. Да, найдется кто-то. Кто-то сделает. Но пускай это будет кто-то. Ваша совесть останется чиста. Вы будете спать спокойно. И вы найдете, вам найдутся другие люди, которые нормальные, которые оценят вашу работу и будут понимать. Потому что для меня, я скажу так, для меня лучшие заказчики это те, которые строят не первый раз. То есть, когда у меня идет строительство, ну, я строю что-то, да, и когда у людей есть уже опыт, они там либо у соседей, либо еще у кого-то, они рады. То есть меня сейчас вот, ну, там... В одном я попал, в общем, там такие родственники, в общем, застраиваются потихонечку там, и передают меня. Давай к этому пойдешь делать там дальше у меня типа мама собралась строить, вот получит разрешение, там я хочу, я буду просить, чтобы тебя прислали ну, на строительство дома, потому что люди в контрасте, в разнице они понимают ценность. И для меня совершенно никакой, скажем. Ценности не представляют люди, которые строят по первому разу, первоходцы. Они не понимают разницы. Им какая фиг разница? То есть, что ты будешь делать так или так, он не понимает. Вот и все. Когда человек уже имеет опыт, он на контрасте совершенно по-другому относится. Вот. Ну, вернемся к нашим тараканам, что значит конкуренция и как ее все-таки загнать в какое-то хорошее. Я считаю, максимально нужно делать, стараться, стремиться по узкой специфике. Я, конечно, боролся в какой-то момент времени, да, я узко брал пару лет, я вообще, кроме гипсокартона, ничего не трогал, отказывался от всего, от любой, даже плотницкие работы какие-то не брал. Было работы очень много, я выбирал. И вот я скажу так, что маляры, узнавая, допустим, о, допустим, После моей работы они с удовольствием брались за объекты. И они зарабатывали деньги. Хорошие деньги, потому что им не надо особо чирикаться. Да? А у них работа идет быстро. На самом деле, это тоже как бы ну, такая злая шутка надо мной, грубо говоря. Мы там с пацанами делаем, стараемся. А в итоге, ну, как бы, когда стараешься и делаешь, ты тратишь на это больше времени. Вот, а потом маляры по-быстрому это все делают. Но у маляров просто были такие моменты. Зачастую сколько стоит столько малярка? Да, приходят, а там, блин, нужно гипсокартон штукатурить. Вот. По-разному. То есть Чем хуже специфика, тем больше можно ну, как бы, предлагать последующим проверять или принимать работу. Вот, скажем, кто-то делает э, монтаж гипса, Затем маляры придут, то договаривайтесь сразу там, грубо говоря, чтобы маляр, ну он должен быть известен, кто, чего и как, он приходит изначально говорит, что я буду делать малярку, ребята, ну давайте я потом буду проверять, ну, без обид, чтобы было. Потому что мне нафиг не надо, вы тут нафигачите, а я потом буду штукатурить за те же деньги, блин. Мне типа это не надо. Если заказчик э, захочет потом доплатить, если у вас будет криво, да, я скажу, что у вас криво. То, пожалуйста, ради бога. Если нет, то будете исправлять или что-то делать. Я, я вот такое, знаете, за больше за честность. Вот за нормальное, за адекватное поведение людей. Когда по-честному тебе говорят, что вот приходит маляр, и он говорит, что ты будешь делать гипс, хорошо. Ну давайте, делайте. Пожалуйста, не делайте так, так, так, ну, как бы, ну, аккуратненько. То есть, хорошо. Соответственно, ну, допуски, просто они есть допуски, но не так, что там сантиметр на метр. Все, что связано с допусками, это все равно, ну это нормально. То есть все равно какая-то будет погрешность. но Она просто должна быть в норме, а не в крайности в какой-то. Либо крайность идеальности, либо крайность неидеальности. Вот. И последующие рабочие уже могут, там, смежники, что-то делать, соглашаться. Кровельщики, я считаю, могут спокойно быть в узкой специфике, монтажники дверей могут быть в узкой специфике, монтажники окон могут быть в, как бы, в узкой специфике. То есть много, много людей могут быть в узкой специфике. Плотники, вот фиговая, фиговая специальность на сегодняшний день, потому что она слишком широко охватывает, раньше таких не было, раньше были технологии узкие, Простые. Инструментов тоже мало. То есть, плотник, скажем, такая более-менее более понятная работа для плотника была. И было, как можно назвать их, узкоспециализированными людьми. В основном это была рубка. Срубы. Вот и все, по сути. То сейчас это огромный спектр, который можно назвать, что это плотники. Но монтажник гипсокартона тоже может быть плотником. Монтажник каркасного дома там, тоже плотник еще кто-то плотник. Кровельщик тоже может быть плотником. Очень много специфик. Но если взять и разделить, вот как бы в комментариях написали, что как быть вот садовый домик, там 50 квадратных метров, и вот нужно сделать то, сделать это, там чтобы брать каждого под специфику. Да, конечно же, нет. Если вы строитесь как... Все, что касаемо дачи, это вообще я никаким образом не рассматриваю как нормальный дом. Для меня это дача. Это просто вот все, что душе угодно. Самостройщик и так далее. Там ошибок можно. Все прощается. Это дача. Летом приехали, там в межсезонье чуть-чуть, а зима пускай она там стоит себе и, и радуется. Нефиг там делать. То есть для дачи я делаю скидки 99%. процентов. Это, конечно, там, да, это универсалы должны быть. Но вы должны просто понимать, что универсал человек, он делает какую-то работу хорошо, отлично, он ее знает, он делает быстро, просто и ну, как бы хорошо. А другую работу он уже делает, но делает, допустим, дольше, медленно, там, может быть не так качественно, ну, по-разному, по-разному зависит. Смотрите, тут еще проблема в том, что если брать узкую специфику и конкуренцию, то получается так в каждой узкой специфике это можно называть как Формула 1. Почему там вот 4 человека меняют колеса? Да, а не один. Потому что это дешевле. Но одному, что зарплату платить дешевле. Но он дольше будет, там время. А время деньги. То есть секунды, доли секунды. Да, насколько кто-то там что-то делает. То есть все отработано, чтобы ну как бы моментально происходило. За счет этого узкая специфика позволяет, она на самом деле приводит к чему? К, ни, к снижению цены. Люди за меньшие деньги могут зарабатывать больше. У меня было такое, мы экспериментировали, я демпинг такой поставил цену, просто ради интереса, что знаете что? Стали звонить эти, ну, скажем так, тоже строители. Ты что делаешь, там, то все, 5-10, что ты за цену, ты ничего не понимаешь, ты не разбираешься. Ребята, блин, какой нахрен не разбираешься, сколько ты, за сколько времени ты сделаешь там это, эту работу. А я сделаю ее за полдня. Поэтому я заработаю за меньшие деньги больше, чем ты. Вот и все. Вот это и есть конкуренция. Вот это нормальная, здоровая, живая конкуренция. Научиться стать специалистом, профессионалом в своем как бы деле, в узкой специфике. Потому что узкая специфика, их не будет огромное количество. Очень много людей будет отсеиваться. Они просто не пройдут, э, скажем, самоаттестацию. Они не смогут э, выжить в этой конкуренции. Это узкий, узконаправленный инструмент. То есть вот взять универсала, да невозможно столько инструмента купить, то есть я его, блин, всю жизнь покупаю, и мне постоянно что то не хватает, я что-то опять хочу купить, мне что-то нужно. Появилась новая модель там такая, не просто имеется в виду, что из-за модели, там как iPhone, там вышел такой или такой, мне это все равно. Имеется в виду, что вот у меня этого еще нет, это мне поможет в той-то специфике, в такой или в такой, а купить инструмент для всех узких специфик – это бред какой-то, потому что у меня дофига инструмента тот, который я ради одного проекта купил, он у меня лежит. Все. Он дорогой, он хороший, он будет работать. Когда понадобится, я возьму, конечно же, этот инструмент и сделаю работу. Но экономически это невыгодно на самом деле. Узкая специфика, она более правильная. И вот Финляндию взять, здесь плиточники, я не, не говорю про качество. То есть качество вообще, Финляндия там, не Финляндия, это никакого отношения не имеет, ни, ни национальность, ни вероисповедание, ни сексуальная принадлежность не влияет на качество человека. Специалист, он хороший специалист, высокое у него качество или низкое. Это ничего не влияет вообще совершенно. То есть поэтому и так же как корочки, учился человек на этого или не учился, без разницы на плиточника он учился на плотника еще на кого-то он может хуже намного э, делать чем человек который ничему не учился есть люди вот уникумы они встречаются ну, такие алмазы скажем бриллианты который ну это изначально склад ума и самого само по себе с рождения человек уже э, в моторике вот во, во всем скажем да у него есть предрасположенность и он когда заходя какому-то специалисту попадает очень быстро люди подхватывают и начинают ну, скажем так развиваться ну, очень стремительно то есть есть такие но это редкость это большая редкость больше все-таки обычные люди и они ну, все равно требуется время чтобы стать хорошим специалистом так вот узкая специфика она позволяет конкурировать более правильно если люди берутся за узкое. Потому что если к вам приходит человек, который вам сделает... С одной стороны, это хорошо, вроде как голова не болит. Где кого искать и зачем. Допустим, вам нужно сделать ремонт в квартире. Он вам и проводку сделает, он вам и это сделает, он вам и это сделает. И то, и гипс сделает, и кафель положит, и там малярку сделает. Но я вам скажу так, что вот из того, что я видел, те, которые делают сами, то есть они позволить себе могут на, скажем, на черновых такого нафигачить, то есть по гипсу, то есть что я, если в узкой специфике я делаю только гипс, малярку не делаю, потом маляр хрен примет такую работу. Он скажет, так кто тут делал-то? Вот пускай он приедет и переделывает, почему я-то должен за ним что-то тут доделывать? Или, или это фигня полнейшая, это... Не монтажник был, а кто-то криворукий. Вот так. А когда один человек, то они могут там А! -а, -а потом замажу! А, а! Потом замажу! Вот так вот! То есть налепят с кусочков и так и сяк, потом он замажет, потом это начинает трещать, а вот я там не там, а я тут не. не, и не... В общем, и не тут, и не здесь. И никак. И не может переделать и нифига. Поэтому. Конкуренция все-таки, я считаю, это должны быть равные люди, которые идут, ну, скажем, в одном направлении. Вот идут плиточники, да, они делают одинаковую работу, то есть одинаковую подготовку. Не, я не беру в конкуренцию людей, это вот, я говорю уже, неправильная конкуренция. Те, которые либо по своему незнанию, но ну, это чаще всего. Просто они не знают, это не их основная работа. Они не могут обладать таким инструментом, как специалист, Они не станут вкладываться, потому что это бессмысленно. А инструменты, хорошие инструменты там, у плиточника будут стоить, ну капец, нормально денег. Верхом высшего пилотажа являются галтели, плентуса, наличники, начальники и т.д. и т.п. Вот эти мелочи. Те, которые уже видны. То есть, э, есть много людей, которые могут выполнить все работы до вот плитусов, галтелей, наличников, а дальше у них не получается. Вот, точнее, не то, что не получается, они, они хорошо прибьют вагонку, они там хорошо сделают там, еще что-то, паркет постелят, ну безупречно, отлично, но могут проколоться на вот как бы наличники, плитуса, галтели. Это действительно ну, такая проблема, не каждому дано это ну такая как бы сказать можно сказать это уже элита строительства и вот у нас как раз таки они это отдельные люди которые приезжают они делают только лишь вот завершение да? то есть я не делаю завершение сейчас ну за исключением когда меня просят что-то переделать там, за кем-то вот я я могу у меня нормально с плинтусами, с наличниками с галтелями то есть я галтели это отдельная тема когда еще какие-то градусы начинаются но ну, имею в виду наклоны кровли еще как-то как это все сделать как обрамить как выйти это достаточно сложно и бывают такие проекты где просто вот ну там с Лехой бородой сидели и думали потому что он хорошо вообще отлично справляется ну и я тоже хорошо то есть ну как-то сидим и думаем, как сделать, так или так, можно и так, и так. Где-то, допустим, у меня ну, не идет, и все не получается. Леха, давай, ты будешь делать. Раз, он пойдет, сделает, там, так припилит, так припилит. Он говорит, да, и так, и так. Ну, то есть, понимаете, это такое... Вот эти мелочи, сопли подобрать, и вот сделать их офигительно, это очень важно. Это будет являться вашей виситной карточкой. То есть, если, то есть, если когда вот бригады работают, да, несколько человек, всегда есть в бригаде, у кого-то получается это лучше. И, соответственно, нужно ставить этого человека, давать ему вот именно все, иди и делай. Потому что на это нужно будет больше времени, но от этого зависит, ну, скажем, успех всей операции, я бы так сказал. Потому что зачастую бывает так, что приходят э, люди даже вот с других контор. Заходят и, ну да, понятно, обычные строители, блин, ничего не удивляет Либо они могут зайти, ну, так, да, сразу, ну как бы, потому что профессиональный взгляд, он притягивается на те важные моменты, и все это видно для нас И вот как раз таки они заходят, допустим, говорят, да, здесь видно, что хорошие мастера работали и это все определяется не потому, как там стенка собрана или еще что-то. Наличники, плинтуса и галтельки, нащельники. Все. Вот на что обращается внимание. Это самое главное. То есть очень много узких специфик. И это связано все с тем, что оборудование, оборудование, инструменты, набор этих инструментов, они ну, бессмысленны Если просто это будет один человек, да, как универсал Это вот, блин, ну целая гора этого инструмента Его нужно привозить, увозить, увозить, привозить Для всего разное То есть, соответственно, если человек пилит под плинтуса То ему определенный станок нужен Он диски меняется определенной частотой Потому что диск выходит из строя Но он начинает уже как бы махнатить бабушку, лохматить вот. доску, то есть нужно его поменять. Я меняю, ну потому что у меня вагонка в парилке, вот и все ради этого. А так, если мне взять террасу пилить, ну какая фиг разница, она там каркас террас или еще что-то, там это не принципиально. А у них должен быть вот чистый диск. У меня он здесь там в смоле или еще в чем-то, поэтому как бы очень много инструментов для специфики. У них там пистолет специальный. Он там чуть-чуть по-другому. Я вот э, сейчас прибивал плентуса. Ой, наличники прибивал. Замена двери была, еще чего-то. И потом я вижу, что у меня пистолет чуть-чуть боек побольше, пошире. У меня он бьет по-другому. Но мне нужно потому что вагонку э, бить. Там градусы немного меняются. И мне надо настроить его именно, чтобы вылет немножко был больше. Иначе много не добивает. То у них Чуть-чуть по-другому, они подбирают под себя. Вот, это вот есть узкая специфика, и это правильно, я считаю. Так что пишем в комментариях, как вы думаете. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.